Чем занят? У нас мало времени. Скоро будет допрос нового объекта. Через 30 секунд его приведут в камеру допроса. Да мне хватит 30 секунд, ток, подождите. Я наконец получил от вас телефон, и мне на него хочется выбрать чехол. Тебе сюда ничего не привезут, только если это не... Да-да-да, Кейс Плейс. Мне сказали, что они доставят даже сюда. В самую жопу фонда. И вот как раз я делаю на свой новый Айпук 11 чехол С SCP-173. Круто же? О боже мой, смотрите, Быстрее. Введи наш промокод Фонда и получишь скидку. Промокод тебе отослал в телефон. Запомни, scp зефир Используй его На в строчке Описания, и я тебе тоже напишу Этот промокод. И обязательно, Если ты уж там заказываешь, Да-да-да, я уже заказал. Скоро чехол будет у меня. В общем, пошли допрашивать объект, а всем сотрудникам класса D я скажу про scp зефир. произошли неполадки. Возможны потери. SCP-610 захватил смотрителя. Повторяю. SCP-610 захватил смотрителя. Объявляет чрезвычайное положение в комплексе. Коллеги, я знаю, что вы ведете наблюдение. Прошу вас. Пожалуйста, освободите меня, если же желаете благополучия вашему комплексу, иначе через пару часов от него ничего не останется. Я объявил чрезвычайное положение в комплексе. В чем мы должны верить тебе? Вдруг ты хочешь вырваться и под шумом уйти? Ох, мой любезный друг, я не собираюсь вас обманывать. Я чую поветрие. Я лечу поветрие. Что непонятного. Конор в огромной опасности. Его срочно нужно спасти. Иначе, повторюсь, через пару часов от комплекса ничего не останется. Поветрие? Именно доктор. У нас есть время, чтобы спасти Конора, иначе мы его потеряем окончательно. Но... Ай, блин, черт. Ладно, твоя взяла, все равно у нас выбора нету, поэтому выводите его поскорее, а? Вот оно, центр эпидемии, поветрие. Язык, никчёмный кусок тряпки. Еще раз, как ты меня назвал? А, забавно, не думал, что болезнь может развиваться до такой степени, что будет разговаривать со мной. «Болезнь, говоришь? <смех> Болезнь — это вы, и вы пытаетесь избавить Землю от ее защитники. Численность населения не позволит вам…» «Спасибо вам, доктор. Я весьма благодарен вашей помощи. Потерпи, Конор, и я вытащу тебя. Что, где я? Какого хера? Он тебя спас ноль сорок девятый. Вы сделали то, что никогда бы никто и не подумал. Доктор, чего вы желаете? Мы за вашу помощь готовы выполнить все ваши потребности, но в пределе разумного. Коллега, единственное, что я у вас сейчас попрошу, это две вещи. Первое. Хочу, чтобы мне позволили изучать само поветрие. И второе. Отведите Конора к объекту 1959. Вернее, к связующему компьютеру. Эм, что? Но зачем? Просто сделайте это. Я вас прошу. Что ж... Ладно, ваши желания будут исполнены. Еще раз благодарю вас за помощь. Ммм... Конор, в общем, чумной доктор сказал, чтобы ты пообщался с... с Алексеем. Помнишь его? Тогда у тебя был еще прошлый ученый. А, прием. Алексей, ты на связи? Здравствуй. Здравствуй, Конор. Как твои успехи? Да, я тебе кое-что расскажу. Ты... Наверное не поверишь Сначала меня привели в допросную к живой огромной плоти Это коллективный разум, который захватывает нашу планету Но в общем не суть Эта штука захватила меня, затем меня спас чем мой доктор Который попросил, чтобы я зашел Вернее, я пришел в этот центр для общения с тобой Ты вообще представляешь себе хоть что-нибудь? Ладно, это, это на самом деле было очень тупо пал в небольшую передрягу, да? Но он не ошибся, послав тебя ко мне. Я тебе хочу задать один вопрос, на который ты должен мне дать ответ. После чего я смогу помочь тебе. Тебе удалось расшифровать то, что тебе послал Каин? Да, но не до конца. Хорошо. Тогда я смогу помочь тебе. Что тебе не удалось расшифровать? Там говорилось про шифр Цезаря, и я не успел его расшифровать. Меня повели на допрос к плоти. Шифр. Шифр тебе пришел на, на твой телефон. Что? Как? Неважно. Просто слушаю. Конор, на самом деле ученые без тебя знают, кто такой 001. Приходи после того, как тебя спасут от плоти и включи этот же файл еще раз. Охренеть. Но зачем меня тогда заставляют проводить тупые допросы? Так они отводят от себя твой взор. Скорее всего, но ты так и не ответил. Откуда ты знаешь мое имя? И откуда его про тебя знает стоп? Стоп. Откуда его знает про тебя чем мой доктор? И, блин, я, наверное, кажусь сейчас тупо, но откуда вот ты знаешь по, по поводу Кайна? Ко мне Ю. Еще до того, как ты допросил меня, он объяснил мне практически... Он мне немного соврал, но, мне кажется, это помогло мне. Ладно. Возможно, сейчас меня отключат от тебя, так что сейчас тебе нужно идти исследовать указаниям записи и включи тот же файл, который тебе прислал. Давай. Возможно, у меня нет больше шансов, но у тебя есть еще. Спасибо тебе огромное, Алексей. ко мне не один раз, поэтому, поэтому спасибо тебе. Так, блин, блин, где же этот сраный файл? Ладно, вот он looping this auto zeker